Важное объявление в этом году, в, май, в мае месяце. Да, зигудина, май месяц. Когда Бай приезжает? Примерно. В конце мая где-то. В 23 числах. Числа в мае приезжает э, доктор богословия ну, это наш очень близкий друг Много близок мы с ним когда-то начинали служить за сейчас он является пастырем Астанинской церкви, пастыр на Астанинской церкви То есть это столица казахстана столица на казахстан на казахском языке на казахский язык он наполовину казах наполовину корейц. Защищает э, диссертацию в Санкт-Петербурге и, и когда он ее защитит, то он станет профессором богословия. И мы решили его пригласить. И не решихме да го вот, Написали ему, ему. И он дал согласие, и не согласие приехать да дойди и дать тему и да, тема по эсхатологии. За это. И он написал, я буквально вот так процитирую. Цитирам, на эту тему о, писа, времени, за, за последние времена. Затем это за последние времена. Книга Откровения. Спорит книга на откровение, Я могу проповедовать один час. Могу да один час. Могу несколько часов подряд проповедовать. Могу да проповедовать мне Могу проповедовать несколько дней подряд. Могу проповедовать дней. То есть сколько вы захотите, я буду, а Хотите пригласите меня на три недели, за, три седмици, на месяц, за месяц или на один день. Или один день я буду говорить и говорить, говорить и говорить. Говоря. Но э, я не являюсь публичной личностью. Поэтому пусть наш семинар будет закрытым. из этого наши семинары затворен. Это для того, чтобы ваша церковь была хорошо информирована. Можно будет задавать любые вопросы. и получить ответы. И дополучим да Поэтому я думаю, что Бог нас очень сильно любит. И мы пригласили его на три недели, по-моему. Он будет здесь три недели. И вот три недели без остановки бесспильно без <laughs> да. воскресенье и среда я шучу конечно и ну, с, в, среду, о, в среду это как всегда будет 7 часов, в среду 7 часов ну, примерно до 9, до 9 и некогда. воскресенье это как всегда с 2 и примерно до 3 и до, в неделе некогда от 2 до 3 вот такая хорошая новость вина я попрошу у него чтобы он дал разрешение чтобы мы могли заснять эти семинары или на видео или на аудио хотя бы видео или аудио. чтобы мы хотя бы, хотя бы могли их прослушивать да можем после. потому что это очень твердая пища ногу тверда и вот так просто один раз прослушав и просто чуем вы ничего не поймете надо будет тщательно это все штудировать много изучать Detail, да да перепроверять да и перепроверять, ну, его нас ждет, я думаю, что работа. Чака немного работа. Ну еще раз напомню, что у нас служение каждую среду чем служба всякая неделя? 7 часов и молитвенни в всякая среда. Молодежную служение. Молодежку пяток у вот. По субботам у нас проходит шаббатное служение. В субботу и шаббат. С 2 до 6 часов. От 2 до 6 часов. И каждое воскресенье с 1 часов. И всякая неделя от 1 часов. У нас официальное богослужение. богослужение. Давайте мы сегодня встанем и помолимся за исправимся и помолим. наше финансовое служение. За финансовое служение.